Поехала, Ребята, кто еще что-то шумит, посмотрите на свой микрофончик, чтобы он был в нажатом, в перечеркнутом состоянии. Белая кнопочка. Рядом с красной кнопочкой, ну вот у меня показывает, трубка положить, красная кнопка. И слева микрофончик. Вот на нее нужно один раз пальчиком нажать или курсором, чтобы он был зачеркнут. Кто-то там переворачивается На диване Еще раз приветствую всех Буквально час назад Разговаривал с Александром Бобровым Там постоянно звонит Телефон Нравится мне то, что у нас народ отзывчивый, люди звонят, целые производства, целые цеха предлагают для того, чтобы там начать производство генераторов, ничего не требуя взамен. То есть это вот наш российский менталитет такой замечательный, что люди понимают, насколько этот вопрос важен для всех. Для экологии, для планеты в целом, для сохранения планеты, для сохранения жизни человека на Земле, что этот вопрос с генераторами, вот, ну, он. Ну, я, я на сегодняшний день его называю самым важным этим, этим вопросом. Все остальное просто мелочи жизни. Все остальные проблемы, заботы, задачи просто мелочи жизни. Просто мы реально то, что сегодня делаем, каждый из вас делает, это. Важно для наших предков, для наших потомков. И поэтому сегодняшнюю встречу мы больше проведем не на тему денег, потому что с деньгами все понятно, как и что делается. Уже видно все по чатам, как люди ведут работу, как продвигают информацию. Но нужно больше обращать внимание именно на вебинары, проводить больше вебинаров и говорить больше об идеологии отслеживать каждый день видео на ютубе о совершаем о катаклизмах которые происходят я вот вчера буквально давайте буду делать демонстрацию экрана чтобы сразу образы у всех были подскажите кто на связи там что демонстрация работает не работает Видно, да. ага Благодарю Вот у меня на странице Зайдете ВКонтакте Вот мой ID Вверху Я разместил Прогноз На 2018-2023 годы Он записан был Uh, по-моему 31 декабря 2017 года ну декабрьский сейчас точно дату не скажу там на канале показано джулия uh, по это один из руководителей там uh, ну самого серьезного бюро которые люди занимаются предсказаниями которые на числах основаны на датах uh, ну когда вы просто я вот несколько смотрел, да, каждый год там 2-3 видео их смотрю, и цепочка вот этих событий, она прослеживается. Так же самое вот с тем, что тема генераторов появилась, то, что она теперь стала, так сказать, незапрещенной темой альтернативные источники питания. И 2018 год, то есть он как раз является годом переломным во всех смыслах. То есть 2018 год, он вообще революционный, но революционный э, не в том смысле, что там будет какое-то свержение, да, чего-то. А именно революционный с точки зрения трансформации сознания людей, что ну как бы хватит уже жить в старом мире, пора переходить на новые рельсы. Ну и она много говорить будет о странах, в каких странах происходить будут какие катаклизмы, кого затопит. Хотя мы как бы лично не знакомы, не взаимодействуем То есть Search Energy компания и вот все люди, которые занимаются прогнозами ну Мы никак не взаимодействуем Просто сами по себе инженеры и ученые, которые технари да, Которые создают какие-то приборы устройства Они материалисты а прогнозы, которые люди делают, они больше с невидимым миром связаны, с энергетикой, с энергиями, с душами, с духами и так далее. И поэтому как бы, ну, они мало контактируют, как-то взаимодействуют. То есть это как будто разные понятия для них. Но весь мир, он это и есть единое целое. Я смотрю и тех, и других, как бы, и соотношу точки соприкосновения, нахожу и понимаю, что... Все в определенном смысле правы и правильно двигаются, правильно думают. И в правильном направлении мы сейчас идем. То есть просто рекомендую, зайдете, посмотрите. Ну вот час 08 времени, но у меня они вчера пролетели просто как 10 минут э, в захлеб. Э, я воспринимал эту информацию и она резонировала с моим внутренним миром. То есть все, что я предполагал, просто этот прогноз, он просто все подтвердил. Потом, вот оборудование Александр Сергеевич Кугушов сегодня записал видео. Рекомендую всем заходить на его канал, перезаливать видеоролики на свой канал. И чтобы через все каналы YouTube видео транслировалось в сети. Помимо этого, хочу вам сообщить одну интересную, важную новость, которая. Ну, вот. Я не могу сказать дату, да, когда она произойдет, решится. Но неделю назад я разговаривал с нашим партнером имеется в виду партнером по проектам. Ее зовут Виктория Зацепина. Она сама родом из Санкт-Петербурга. Мы с ней виделись, когда была презентация открытия народного кооператива народного такси. Таксфон. Мы. Позна... Ну там уже вживую виделись, а так она в моей команде работает Ну то есть в нашей команде правильно выразиться <coughs> Ее многие тоже знают, кто был на мероприятии, кто в чатах присутствует, в WhatsApp, в Телеграме. Э -э она замужем за итальянца и живет в Италии, проживает Я с ней разговаривал неделю назад, она покупала евродоли, такс фон э -э то есть учредителем компании, чтобы стать соучредителем компании «Таксфон народного такси» в Европе. Вместе с мужем они этим делом занимаются. Муж у нее итальянец, на русском языке вообще в принципе ну, знает всего лишь несколько слов. Я с ней разговаривал по факту того, чтобы она съездила в офис к Александру Кугушову. То есть вот она сама лично, кого я знаю, как ее знают, да, ребята, что у многих развеет сомнения многим, что не существует офис, там присылают какие-то скрины сделанные, там вот какое-то здание стоит, а там однозначно не офис, там нету даже никакого производства, там нету никакого генератора. Мы с ней поговорили, она говорит, без проблем. То есть я говорит, не могу сказать дату точную, да, в апреле месяце, но какую дату не могу, потому что работа, тоже дела, очень плотный график рабочий. Но сегодня я разговаривал с Александром Бобровым. Он передаст контакты Виктории, чтобы Александр Кугушев связался с Викторией и провели встречу то есть чтобы виктория подъехала и виктория сняла прям их встречу на свой мобильный телефон там на видеокамеру сделала фотографии <coughs> русским языком русским голосом да то есть, то есть женщина сам санкт-петербурга а, с александром а, кугушовым что провела вот такую встречу то есть мы это вот организовываем <coughs> это однозначно произойдет в апреле месяце и у многих просто реально отпадут сомнения в том, что это все действительно так работает. То есть она там посмотрит сам двигатель, посмотрит там где какие проводочки проходят, телефоном все заснимет, что там не подключено никаких аккумуляторов и так далее и тому подобное, что все есть реальность. Мне допустим лично, мне лично, именно вот таких моментов, ну не требуется таких доказательств. То есть я... Правду чувствую далеко, ну, далеко. А, знаю людей, разбираясь в людях, поэтому для меня достаточно просто несколько диалогов, и я понимаю, как бы, ну, честный человек, нечестный или там он занимается а, а, сотрясанием воздуха, или он реальные дела делает. Но для скептиков <coughs> и даже вот я вам прямо сейчас могу честно сказать, даже записав вот это видео. Даже Виктория все это приедет, все это снимет, покажет. Даже Виктория потом приедет в Россию и с ней можно будет увидеться, что вот она действительно реально там была живой человек. Но вы же сами знаете, большинство из вас работали с возражениями в своей жизни неоднократно. И те люди, которые скептики, они всю жизнь скептики. Это неверующая Фома. И им вот хоть какие доказательства предъявляют, их извращенный ум он всегда найдет оправдание вот всегда найдет оправдание чтобы оправдать того что этого не может быть это не существует <клес> <клес> так же самое когда 25 лет назад там 20 лет назад э людям показывали видео на видеокассетах о будущем о роботах о киборгах там, о телефонах беспроводных о летающих каких-то машинах и так далее, и 20 лет назад люди крутили пальцем и виска и говорили, да ну этого не может быть. То есть, ну как мы ездим на конях там, на паровозе, какой может быть там прогресс технический, вы что там с ума сошли, там тысячу лет так живем. А на сегодняшний день каждый из вас пользуется пластиковыми карточками, нереальными деньгами, да. Пользуется сотовым телефоном, разговаривает любую точку мира по видеосвязи. Мы с вами сегодня коммуницируемся не письмами почтой России там который там месяц ждешь, пока они придут. Мы с вами коммуницируемся. Вот сегодня утром созвонились, да, ой, списались в чате, в скайпе. И все, и мы уже разговариваем по аудио, по видеосвязи. Происходит передача информации. То есть мы двигаемся в реальном времени, то есть с реальной скоростью. Так, это к вопросу об этом. Дальше так так так так так сейчас я посмотрю в каком из чатов было а даже не надо в чат вот такое мероприятие пройдет 21 апреля в москве мероприятие стоит от 20 до 30 тысяч рублей в зависимости от того какой ряд какое место здесь вот на фотографии мы видим сцену да и столики стоят вот все столики, которые вдоль, сц... вокруг сцены, они будут по 30 тысяч рублей, которые дальше по 20 тысяч рублей. Количество мест очень ограничено. Это мероприятие проводится с лет во вселенной абсолютно официально. На нем собираются много разных известных людей, инженеров, политиков потом архитекторов предпринимателей кто хочет то есть пожалуйста вот э, ссылку в чате я потом после вебинара скину или сразу наверное отправлю чтобы не откладывать на завтра как говорится то что можно сделать сейчас нажимаете кнопку купить билет либо заказать обратный звонок чтобы ответить на вопрос есть электронная почта есть также мобильный телефон Сбор гостей в 17.30, это Москва-Сити, и начало в 18.30. Официально э, приглашен туда э, Александр Сергеевич Кугушов. Э, его пригласили для того, чтобы он открыл это мероприятие. То есть, э, чтобы он именно начинал весь все это мероприятие и закладывал курс этого мероприятия, куда оно будет двигаться. Купить билеты нажимаете. То есть, кто хочет с Александром Сергеевичем Кугушовым увидеться, то должен приехать. Ну, пожалуйста, приезжайте на это мероприятие. Купить билет нажимаем. Просто гость. Гости, сопровождающие с персональной посадкой за стол. Вип-гости, приглашенные, это медийные личности. Модели, участвующие в показе с персональной посадкой за стол. Вип-модели, модели, участвующие в показе с посадкой за стол зоны celebrate ну вот с персональной посадкой за стол купить билет вот видим стоимость а вот до 25 до 35 тысяч вот разные зоны где будете размещены ставите плюсик до да, заказывайте билет и там что наверное будет корзина до да, 35 тысяч Кнопка «Купить» в течение 15 минут на выкуп в правом нижнем углу. Вот так заказывается билет. Видим, сколько осталось. Буквально, я думаю, что завтра уже билетов не будет. Ну, поэтому, кто хочет попасть, пожалуйста, заказывайте. Помимо этого, разговаривая сегодня с Александром Бобровым, он планирует поездку в Томск на производство. Кто следит за каналом, видели ролики, как происходит производство в городе Томске. То есть вытачиваются ну, все вот, нужные детали для сбора генератора. И он оттуда уже будет давать прямые трансляции. То есть на несколько дней туда едет. Будет все снимать на собственный телефон со своим лицом, что вот здесь вот этот этап происходит, вот такие результаты, здесь вот этот этап происходит, такие результаты. Это вот ну, с мероприятием мы закончили, то есть вот мероприятие «След во Вселенной» церемония награждения ежегодной премии. То есть каждый год проходит вот такое мероприятие три года подряд. Кто хочет попасть, пожалуйста, заказывайте. А дальше, на что хочу обратить внимание. Я говорил в начале встречи, что нужно больше уделять внимание идеологии. Если вы будете через идеологию, а не через деньги двигать информацию, то к вам будут приходить осознанные люди, которые сами умеют работать с информацией, сами умеют разбираться, читать, находить информацию. У вас будут очень хорошие, сильные, надежные партнеры формироваться вокруг вас. Если вы будете через деньги двигать, что на этом только можно заработать, и никакой идеи здесь нет, а просто срубить бабла, то и такие же люди будут к вам приходить, которым лень читать, лень смотреть, которые будут засыпать вас постоянными вопросами, постоянной критикой, и вы просто будете тратить на них свое время, вместо того, чтобы заниматься развитием своим личным и компании в целом. То есть эти люди, которые просто которых просто интересуют только бабки и ничего больше, э, ну, как говорится, э, просто бизнес, ничего личного, э, то э, получается вы сами себя будете тормозить, свое развитие, скорость своего развития. Поэтому уделяйте внимание идеологии что компания Search Energy, источник энергии, это не просто там на акциях деньги заработать. Да, кто-то там будет корыстный умысел, придерживаться среди людей и будет участвовать, просто покупать акции, чтобы их потом продать. Но я не для этого участвую. Команда Правоверсит Сибирь не для этого участвует. А для того, чтобы изменить состояние с текущего в мире, Экологического состояния, финансового состояния, рабовладельческого вот этого состояния сегодняшнее, колониальное, которое сегодня есть. 189 стран у нас являются колониями Федеральной Резервной Системы Соединенных Штатов. Опять же, я не говорю о том, что сами Соединенные Штаты плохая страна. На территории Соединенных Штатов есть организация Федеральная Резервная Система, которая... 189 стран держит как колонию энергетическую, то есть ресурсную колонию. Людей используют, ресурсы используют. Так же самое это ФРС использует и Соединенные Штаты, саму страну, и граждан Соединенных Штатов, то есть американцев. Поэтому... Просто именно, что эта организация находится на территории Соединенных Штатов. Поэтому я так и выражаюсь. К самой США мне вообще нету никаких претензий, как к стране и как к государству. Идеология в следующем. В том, что большая часть цены, которую мы платим, вернее так начну. А вот, каждый из нас делает определенную работу для чего? Чтобы заработать денег. Чтобы заработать денег для чего? Для того, чтобы себе купить э, проживание. То есть заплатить э, за аренду помещения, в котором живешь, купить помещение, в котором живешь, так, купить продукты, купить одежду, заплатить за образование, то есть постоянные расходы. И вот когда вы задумаетесь и посчитаете все, вы поймете, что в цене продукта 30-40% там э, кредитные проценты. Даже если вот у вас не было никогда кредита, вы платите кредит каждый раз, когда вы оплачиваете в магазине любой товар. Любой. Даже бензин на заправочной станции. Потому что куча посредников, которые взяли кредит на бизнес, делают бизнес и закладывают эти расходы э, в себестоимость своего продукта, товара, услуги. И вы это оплачиваете со своего кармана. Но большую степень продукта, 99%, состоит из расходов на электроэнергию. Вот хоть что произвести, нужна электроэнергия. Вот на что ни ткните, стул, на котором вы сидите, стол, за которым вы работаете, продукты, которые вы едите, одежду, которую носите, оно все требует электрических затрат. И поэтому, когда мы получаем генераторы без бесконечного по факту электричества тем более когда оно у каждого из нас дома то мы начинаем каждый из вас кто чем любит заниматься кто-то там хлеб печь кто-то допустим вязать кто-то фермерством любит заниматься мы тем самым уменьшаем расходы по электричеству до нуля у себя в быту, в производстве, на предприятиях, на работе, дома, в хозяйстве. И тем самым наш продукт становится дешевле. А если продукты и товары становятся дешевле, представьте даже, если продукты и товары, вот просто задумайтесь сейчас, уменьшатся в стоимости в два раза. Что произойдет? Произойдет следующий факт. Вам в два раза, ровно в два раза меньше придется работать. Представьте, как вы сегодня можете жить, если в два раза меньше в месяц вы будете работать. Какое у вас будет состояние организма? Какой вы будете отдохнувший, жизнерадостный? Сколько вы внимания уделите своей семье, своим родителям, своим детям, внукам? Проведете с ними это время, займетесь их воспитанием, а не зарабатыванием денег. Вот это самое важное. То есть, потому что весь мир начинается с человека, с ячейки общества, это с семьи, с детей, с родителей. Об этом нужно тоже говорить. И это самое важное, о чем нужно говорить. Что мы меняем, что мы трансформируем. Это если только мы в половину уроним стоимость э, цен на э, рынке. Помимо этого, из-за того, что мы сегодня, ну вот выбираем, да, наша миссия на сайте, из-за того, что мы сегодня живем, вот видим картинку, дым, ядерные взрывы, экологические катастрофы, химические трейлеры, химтрейлеры ездят, разбрасывают э -э, всякие радиоактивные и опасные вещества бактерии и вирусы над городами и над поселками над деревнями то есть происходит на сегодняшний день э, реальный жесткий геноцид во всех областях которые вы не копнете во всех сферах жизнедеятельности человека жесткий геноцид а почему он происходит потому что все завязано было до сегодняшнего дня на деньгах, на прибыли, если выразиться правильно. То есть цель любой деятельности – извлечение максимальной прибыли. А прибыль почему? Потому что мы обсудили, что расходы на электроэнергию, их нужно оплачивать, чтобы что-то произвести. Сегодня прибыль, оно меняет свое понятие. И переходит в энергию, в электричество. И деньги становятся обеспечены энергией и электричеством. И это удешевляет нашу жизнь. Делает все доступным, дешевым и экологичным. Потому что не нужно э, содержать шахты. Не нужно содержать теплоэлектростанции, загрязняющие окружающую среду. Не нужно содержать атомные электростанции, которые загрязняют просто катастрофически окружающую среду радиоактивными отходами. Это все мы делаем через бестопливные генераторы. Вот здесь вот есть инструменты на сайте для мониторинга. То есть веб-сервис составляет динамические идентификаторы событий, позволяющие идентифицировать. Одно и то же событие между различными сейсмологическими учреждениями. Веб-сервис соответствует стандартам и предоставляет все доступные данные. Информация о событии может включать все, все, все происхождения все, и все прибытия по желанию. Но вот мне не совсем как бы некоторые ну, транскрипции вот эти... Понятно. Я сам еще не изучал подробно, но нужно вот будет после этого планерки просто каждому покопаться, почитать, поизучать. Особенно тот, кто владеет английским языком. Служба идентифицирует регион Флинт-Энгелот из точки входа геолокализации. Моментные тензоры. Веб-сервис, предоставляющий доступ к тензорам-моментам, собранным в EMSC. То есть это все связано э, с землетрясениями, с экологией, э, с погодными условиями, с цунами, э, с, там, с различными другими там, э, природными явлениями. Веб-служба э, модели разломов позволяет восстанавливать все модели разломов из базы данных. Свидетельство. Эта служба позволяет загружать все свидетельства, собранные у очевидцев во время землетрясения через веб-сайты. И уведомления в реальном времени. В режиме реального времени уведомление о новом и обновленном событии землетрясения может быть получено с использованием протокола. То есть и предупреждение о будущих событиях землетрясениях на той или иной территории. Давайте вот свидетельство нажмем, посмотрим, самому интересно. Так, э, перейду в Google Chrome, чтобы сразу переводилось на русский язык. Так, тоже, да, что-то не переводит. Он. Центральный Афганистан, Алжир, Северный Алжир 660, это, наверное, Тестимонис Ну, давайте посмотрим, это, наверное, должны быть какие-то видео или фоторолики так. 5 апреля 2018 года 1929. Параметры источника представлены. Так, если мы это возьмем. Расхождение событий. Ну, вот надо разбираться. Думаю, каждому. И кому-то потом записывать видеоролики, кто разобрался. Ну, по названию, как бы мне... Ну, это Александр Сергеевич Кугушов на сайт выкладывал вот эту информацию. Он в ней ориентируется и в своих видеороликах он показывает. Ну, то есть, на своем экране и рассказывает, переводит. Потому что он знает несколько языков. Как, то есть, переводит эту всю информацию. Ну, по содержанию эта служба позволяет загружать все свидетельства, собранные у очевидцев во время землетрясений. Также можно просто перейти на YouTube и посмотреть, допустим. Да ну вы вот зайдите в наша миссия на сайте и в нашей миссии это есть Прям Ну просто это В принципе то нет проблем Но Пока я рассказываю Вы бы уже это сами просто сделали В чат скинули Вон уже ребята поскидывали Так Здесь мы допустим Земля 3 Синие Африка Вот пожалуйста Куча куча Разлом в Африке 10 метровый Произошел Три недели назад Ну вот новые события Не заставили себя долго ждать Это Кения Африка Гигантская трещина Я к чему это показываю? То, что каждый день происходит куча землетрясений, которые увеличивают свой потенциал. Силу увеличивают. Почему это происходит? Потому что люди в погоне за деньгами выкачивают нефть с недр. Выкачивают полезные ископаемые уголь да. в больших количествах для того, чтобы производить электроэнергию на тепловых электростанциях. Пусть он идет без звука. Да. И э, наша пресная вода, которая на поверхности. Вода, она сами знаете, то есть водичка всегда дырочку найдет. И вода туда подтекает. Соответственно, уменьшается объем пресной воды на поверхности земли. Мелеют реки, высыхают озера. Из-за того, что добывают, добываются из-под земли углеводороды. Это вот причина вот этого всего. Вода попадает туда, начинается движение литосферных плит. Помимо этого смещается ядро земли, что приводит э, к движению тоже литосферных плит. Вот эта совокупность событий, мероприятий, она приводит к тому, что просто происходят разломы, извергаются вулканы, происходят землетрясения. И это все будет... Нарастать и нарастать и нарастать, пока мы не перестанем рвать землю, и из, из нее выкачивать недра. Вся эта ситуация будет только ухудшаться. Будут происходить и все чаще происходить наводнения, торнадо и так далее и тому подобное. Поэтому отслеживайте эти мероприятия, об этом говорите с людьми. Это важнее, чем говорить о деньгах, то есть ту цель, которую мы, миссию, которую мы несем. Еще одна из причин, по которым это нужно всем заниматься продвижением именно идеологии, без топливных генераторов. Есть вот источник. Официальный отчет Министерства энергетики. Прочитайте его. Ну, он большой, не будем его листать. Прочитайте каждый. Вот он по ссылке здесь на сайте. У нас вырабатывается вот столько киловатт час энергии, а потребляется вот столько. Практически выработка энергии равна потреблению. И поэтому нету развития экономики в стране, нету развития современных технологий. Все стоит полом по вот этой причине. Потому, почему? Допустим, мы сегодня с вами вот, скинулись деньгами, есть у нас там 100 миллионов рублей, и мы хотим а, во всех городах открыть запустить заводы, то есть построить заводы по переработке мусора, чтобы не было свалок. Благое дело, замечательное. Товары, продукты, упаковка, то есть после переработки второй сырьёж какой-то будет получаться, соответственно из этого сырья будут какие-то товары производиться. Из-за того, что они производятся из отходов, у них цена будет меньше. Соответственно, ну, то есть дешевле можно будет что-то покупать. Допустим, бутылки какие-то, банки, там, коробки, упаковку, полиэтилен, целлофаны, там, пакеты. То есть то, что можно производить вторично. Металлические какие-то изделия и так далее. Все это будет дешевле. Но, построив этот завод, мы его не можем запитать электричеством, потому что нету ресурса. Нет, не хватает его. Ни гэс ни АС, ни ТЭЦ. На сегодняшний день еще пока. Ситуация следующая. Допустим, завтра мы с вами предложим в правительство... Что мы готовы за собственные деньги построить во всех городах такие заводы по переработке отходов. Нам скажут, ура, молодцы, благодарим, нам не нужно тратить бюджет. Делайте. А к чему подключаться будем? Правительство нам скажет, но ну мы значит под ваш проект будем открывать новую атомную электростанцию, которая стоит 100 миллиардов долларов. Эти деньги нужно взять с бюджета, с карманов, то есть с карманов обычных людей, пенсионеров, учителей там, и так далее. Каждого из нас. С наших налогов. Дефицитный бюджет, денег мало. Надо взять кредит и атомную электростанцию построить в кредит. Ну и все с последующими вытекающими событиями. Эта атомная электростанция будет строиться 20 лет. Не менее 20 лет. У нас есть это время? У каждого из вас. Да через 20 лет, при сегодняшнем развитии событий, я имею в виду которые негативные, уже живого места на планете не останется. Все сметет землетрясениями, цунами, наводнениями, смерчами и так далее. Там, да мы от экологической катастрофы просто сдохнем, сколько выпиливается лесов. Сколько засоряется рек, сколько этих э, фа, э, как их, э, скла... мусор, мусорных помоек этих всех вокруг городов. Просто жесткий беспредел. И поэтому мы сегодня должны об этом говорить. И мы должны изменить. И я лично это буду делать до победы. Не до конца, как люди выражаются, а до победы. О том, что мы на правильном пути, уже признают даже политики. И когда мне говорят, что вам никто не разрешит это сделать, вас никто не пустит, вас там убьют, вас изобьют, вас посадят в тюрьму, я хочу развеять сомнения других. Ну, если получится, ну, не получится, все равно как бы самое главное, чтобы что у меня есть такое понимание, что я на правильном пути, со мной ничего не случится по причине того, что просто пришло время. Год назад еще в семнадцатом, шестнадцатом, пятнадцатом годах это было невозможно и было не время. В восемнадцатом году дан зеленый свет всем мировым правительствам на на перестройку, на альтернативные Источники энергии. Есть указы президентов разных стран, в том числе Российской Федерации по этому поводу. Поэтому просто пришло время, и мы в это время берем и делаем. Раньше этого делать нельзя было, сейчас можно. Об этом тоже вот видеоролик с Германом Грефом, я его сейчас вам включу.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 мы будем очень серьезно отставать, если мы не изменим концепцию, общественную концепцию нашего подхода к тому, что происходит в мире. Вот так вот, то есть выражено, сказано это было еще в 2016 году. Также рекомендую посмотреть защита от пузыря, обращение к министру финансов, это защита от инфляции, дефолтов и так далее которую мы представляем то есть для чего эта информация здесь на сайте для того чтобы можно было каждому понимать что мы не занимаемся ничем плохим мы не подрываем авторитет государств мы не пытаемся там э, перетрансформировать мир в что-то плохое то что мы делаем это выгодно всем это выгодно с другим странам это выгодно правительству это выгодно президенту это выгодно депутатам и это выгодно в первую очередь каждому человеку и тот кто будет передовым в этой технологии тот и будет э, руководить всем миром в хорошем смысле этого слова то есть что я этим хочу сказать если мы сегодня сложим ручки, лапки, как говорится, и ничего не будем делать, каждый из нас, эту инициативу и эту нишу, это направление займут другие. Какая-нибудь другая страна. И они уже будут печатать электричество, производить его. А нам придется это электричество у них покупать. Кто хочет, быть таким рабом. Милости просим, как бы оставайтесь в пассивном состоянии не надо не двигайтесь с нами. Те, кто хочет, чтобы Россия была мировым центром энергетическим и снабжала все страны электричеством, и с нами со всеми считались, и на нас не захотели нападать и не внедрять против нас никакие санкции, то, пожалуйста... Добро пожаловать в наши команды, представители которых размещены вот здесь, о компании, в разделе «Контакты» на сайте. Сюда просто переходите. И вот список, он обновится. Я сегодня с Александром разговаривал, завтра, послезавтра список обновится. Здесь будет уже по каждому округу, по каждой области, по каждой республике уже представители отображены то есть список очень большой будет порядка там ну около ста человек вот с такими масштабами мы двигаемся то есть было вот за март месяц за две недели там вот всего лишь там 10 11 человек то сейчас их уже сотни в мае месяце уже будут тысячи и каждый человек может попасть в этот список и быть представителем официальным у себя в регионе. Чем это хорошо? Быть официальным представителем у себя в регионе. Ну, во-первых, вы владеете всегда самой свежей информацией. Вы всегда видите все, что происходит от первого источника. В чатах это все тут же выкладывается, моментально, все на прямой связи. Нету никаких посредников. Там Никаких там закрытых дверей, как у нас сегодня в государстве Есть такие моменты, когда мы не можем до кого-то, до кого-то чиновника достучаться Нужно решить вопрос Здесь все у нас открыто, связь прямая Любая информация оставлена на сайте доходит Читается, происходят ответы, проводятся вебинары Ответы на вопросы, все, люди получают ответы То есть все открыто, прозрачно Все с использованием технологии блокчейн Помимо этого, я сегодня обсуждал вопрос и получил добро, разрешение. Сообщаю каждому из вас. Сейчас беру, захожу вот сюда, Дубльгиз. Это одна из самых, одно из самых популярных предложений посещения людей, которые... Получают информацию, ориентируются, особенно в крупных городах, где что найти, куда доехать, дорогу, маршрут выстроить. Особенно те, кто ездит за рулем. И вот здесь мы видим рекламу, да? Суши, роллы, все дела. Так вот, я получил одобрение на то, чтобы... Я этот вопрос уже делал э, несколько лет назад. Организовывали этот момент с Дубльгиз. Ну, называю вам его сегодня Чтобы во всех городах Во всех городах Где Будут официальные представители Вот каждый из вас Может быть официальным представителем В своем городе, области, деревне В поселке И так далее, в республике В автономном республике В округе И мы заключаем, мы сейчас будем вести переговоры, и мы заключим договор долгосрочный до 1 сентября о размещении компании Search Energy на всех ресурсах Гиз с баннерной вот этой живой рекламой. То есть любой человек, заходя в Гиз каждый день, Миллионы людей заходят в дубльгиз. каждый день заходят люди. И они будут видеть вот здесь рекламу наших бестопливных генераторов. Нажимая на вот этот баннер, вот я просто нажимаю на этот баннер, и вы переходите сразу на сайт компании. И что мы делаем? Нажимаем кнопку ⁇ Партнеры ⁇ в данном случае или ⁇ Кontaкты ⁇ и, допустим, я в Иркутской области. И я здесь нахожу город Иркутск, Иркутская область и представитель Полетаева Наталья. И с ней связываюсь. И говорю, Наталья, я хочу купить мегаватт контракты То есть вот это мы сделаем за вас. Ваша задача просто быть компетентными. Ваша задача знать всю идеологию, уметь человеку объяснить. Почему это важно сегодня почему этим нужно заниматься каждому человеку и ребенку и мужчине и женщине и дедушке и бабушке каждому потому что от этого зависит наше будущее наше здоровье и долголетие мы сегодня уже можем имея все знания все технологии сделать мир экологичным настолько что каждый из вас будет жить столько сколько хочет кто из вас хочет умирать? Вот кто-нибудь может мне сказать, что я хочу помереть? То нет смысла жить. Я думаю, каждый хочет прожить как можно больше. И с этой технологией мы сможем это решить. Нужно просто сделать планету чистой. И она нас отблагодарит тем же самым. Природа нас отблагодарит тем же самым. То есть даст нам свежий воздух, чистые продукты питания, чистую воду. И мы будем, соответственно, жить дольше. Видите, вот также же реклама будет идти в Дублгиз. Мы ее сами оплатим. Ваша задача осталась только зарекомендовать себя, чтобы попасть сюда в список. Чтобы попасть сюда в список, нужно делать продажи. Я объясняю, что те, кто даже сегодня подал заявки на размещение на сайт, что якобы я хороший человек, прислал там резюме, что вот у меня рекомендации. Я там такой замечательный. В сети все продвигаю, про компанию знаю, вебинары провожу, семинары провожу, там снял офис и так далее, и тому подобное. Листовки раздаю, визитки раздаю. Все, замечательный человек. Хочу на сайте побыть, ну, то есть разместиться. Не вопрос. На сайте разместили. Потом проходит неделька времени. А, так, где там? Меня? Я захожу вот сюда. Сейчас зайду в свой личный кабинет, обновлю. Я беру ваш адрес вашего кошелька, скопировано, вставляю вот сюда нажимаю кнопку enter выбираю токены и трансферс и смотрю три дня 3 часа 30 минут 16 часов 49 минут Теперь 1 день спустя 2 дня спустя 4 дня спустя 5 дней спустя оранжевым это исходящая транзакции и сумма сколько продажи было сколько мегаватт проданы зеленый это входящий транзакции и смотрю насколько вы хорошо поработали если у вас вот этих показателей нету здесь пусто или недостаточно то есть вы ничего не делаете то вас снимут с сайта и по этим же принципам не повешают на сайт поэтому филонить и там чисто на языке выехать на красивом языке Рассказывая, что какое замечательный. Не получится Все сделано на технологии Блокчейн, смарт-контракты на блокчейне Кошельки на блокчейне Все финансы на блокчейне Для чего? Для того, чтобы было прозрачно И никто не смог обмануть Что вот столько-то было человеком продано Такой-то объем прошел Человек сделал такую-то работу только реальные действия, не болтология, а реальные действия говорят о том, что вы достойны быть э, в команде. Но если у вас сегодня это не получилось, это не говорит, что вам путь навсегда закрыт. Обучайтесь, изучайте инструкции, продвижение в социальных сетях, проводите семинары, вебинары, организуйте свои ячейки, структуры, проводите планерки. Когда у меня есть время, то есть приглашайте меня, своих руководителей, своих ну, спикеров, кто может, кто ваш учитель, кто вас пригласил сюда, в проект. К ним обращайтесь, их приглашайте, если пока сами не можете провести. Или пока сами еще обучаетесь. Только действия дают результат. Бездействия ничего не дают. Бездействия даже иногда дают отрицательный результат <къем> Так Дальше пойдем То есть по вот этому я думаю все поняли То есть к чему мы идем, какая реклама будет и так далее и тому подобное И как все будет продвигаться Вот есть ежемесячно выделено план э, продаж то есть, сколько выделено мегаватт контрактов для продажи в каждом месяце. И вот это все разлетается, как горячие пирожки. Кому-то может и не достаться. Поэтому будьте внимательны. У меня есть видео на канале. Просто берете, заходите на мой канал YouTube. Опять же, даю вам конкретный пример, как находить информацию. А то многие там спрашивают, как это, как то. Заходите на YouTube, набиваете в поиске, вам все показывают. Вот мои видео. <coughs> Планерки, производство генераторов, видеоролик, программа развития компании. Патенты Александра Сергеевича Кугушова. Все видеоролики в свободном доступе можете скачивать. Не то, что можете, нужно скачивать себе на свой канал. И под видеороликом вставлять свои контакты, чтобы люди шли к вам, чтобы у вас покупали мегаватт-контракты. Еще одна планерка. Новости и планы. Вебинары. Для руководства компании «Источники энергии. Открытость». Это вот э, презентации самого генератора в разных ракурсах в разное время. Вот есть секреты продвижения в сети призмы мегаватт контрактов. У меня таких э, инструкций секретов целый плейлист на канале YouTube. <coughs> вот здесь вы можете посмотреть видео, сколько мегаватт контрактов осталось в наличии. Это вот к вопросу. О том, что сколько в наличии. То есть тоже все можно посмотреть. Сколько мегаватт контрактов продается каждую минуту? И сколько человек уже приобрели мегаватт контракт? На сегодняшний день уже больше тысячи акционеров. Ну и опять же тут видеоролики. Все, то есть можно найти на ютубе вот здесь в в поиске ну например, да, давайте... Ну, вот. Сколько мегаватт контрактов продается каждую минуту? Вот допустим вы находитесь в Ютубе, Сколько мегаватт продается? Все, пожалуйста. Вот ваши ответы на вопрос. Сколько мегаватт контрактов продается каждую минуту? Вот видеоролики. На моем канале, на канале Залевского Дениса на канале Павла, то есть Арсен, то есть уже люди перезалили ролики. И когда вы перезаливаете ролики, также любой человек, новый участник, он находит по поиску в Ютубе и натыкается на ваш канал. Поэтому чем больше видеороликов вы себе перезаливаете, тем больше вероятность, что к вам человек обратится за покупкой мегаватт-контракта. А это ваш доход э, и ваш партнер помимо этого что хочу еще сказать что мегаватт контракты будут продаваться и на, ну, доли доли части то есть не целый мегаватт контракт вы уже потом после 1 сентября будете продавать а даже часть его Каким образом это будет происходить? Допустим, вам нужно заплатить за электроэнергию, за электричество. Допустим, вы не, ну, ну не купили столько достаточного количества контрактов, чтобы себе заказать там генератор. Но э, вы пользуетесь же электричеством. И вы этими мегаватт-контрактами можете пролотить за электроэнергию. Поэтому они вот даже можно вот там в миллион декаватт, в миллионные доли, Оплачивать электроэнергию будет после 1 сентября. То есть можно будет акциями расплачиваться за электроэнергию. Первые 300 тысяч электростанций будут выпущены только для держателей токенов мегаватт-контракт. Тоже очень важно, что сегодня купили мегаватт-контракты на любую сумму, и вы уже себе точно поставили в список тех, кто получит первые генераторы. Ну и здесь э, указано на баннере «Россия к 2030 году». То есть э, время полета самолета будет стоимость измеряться не в рублях, а во времени. Сколько летишь, столько и заплатил. Подводные лодки, пароходы, суда. Так же само. Транспорт будет мериться в километрах. Заводы, фабрики в киловаттах, Банковская финансовая система. Стандарт валюты ⁇ бесплатный киловатт. То есть будут обеспечены электричеством деньги. Представьте купюры, на которых написано, что обеспечены одним мегаваттом электричества. Там такая-то купюра. Это все недалекое будущее, вот ближайшие там 12-20 лет. И мы сегодня закладываем, вернее мы уже заложили основу этого. Ну, На этом я основную часть свою заканчиваю. Как раз час времени прошел, э, планерки уложились в час, как положено. Э, давайте перейдем к чему, к тому, что ответьте на вопросы ответим на вопросы так как мы... да да да кому что непонятно задавайте вопросы на вопросы у нас минут 20 времени нету смысла долго затягивать видео слушаю слушаю Видимо, ты так все хорошо рассказал, что все вопросы у людей отпали. Хотя на самом деле, конечно, вопросов было много. И когда мы вели переговоры, беседовали, люди просто засыпают вопросами. Вопросы действительно есть. И по бонусной системе вопросы возникали. И как вообще схема взаимодействия, кому отправлять заявки и так далее. Вопросы были. Поэтому сейчас, ребята, не стесняйтесь, вопросами. вы можете прям голосом озвучить. Они есть, есть. У вас есть. Да. Угу. передают такой смысл. Ну Значит, вот если, в общем, я купил немного, да, так по минимуму контрактов как бы вот, ну, в планы не входило там продавать и так далее. То есть если, например, распространять информацию, я могу как бы ну, направлять на одного из представителей. Есть же такой вариант, да? No. Ну, а самому 30... не интересно, самому не интересно в этом процессе да, находиться? Не, ну почему интересно? Просто финансовых возможностей не очень, и почему я там купил четыреста с чем-то да, контрактов, все, то есть как бы особо их продавать-то хочется и что-то, чтобы осталось. Не, ну вот смотри, ты купил 400 контрактов, к тебе сегодня звонит человек, говорит, мне нужно 300 контрактов, готов перевести деньги по 50 рублей. 300 контрактов по 50 рублей, это у нас получается... уже мозг выключился. 15 тысяч рублей. Блин, <свят> Нет, ты меня, ты дослушай просто мысль. Ты ему продаешь эти 300 контрактов за 15 тысяч рублей, он перечисляет 15 тысяч рублей тебе. Ты их продаешь, ему отгружаешь. Все, у вас сделка закрыта, там сделка 3-5 минут происходит. И ты опять эти 300 контрактов покупаешь у Натальи, только ты их э, ну, покупаешь с десятью процентами больше. То есть ты Натальи переводишь 15 тысяч, это 300 контрактов, да? Умножаем ну все, все понял, да. Умножаем на 1,1, ну, 10 процентов, а получаешь 330 контрактов. Понимаешь, то есть ты ничего не теряешь, продавая свои контракты. Главное нужно до определенной даты, то есть вот до вот это с 15 на 16 и с 31 на 1, чтобы вот в этот период закупиться. Но об этом тоже не нужно переживать. Можно там, допустим, как вот мы, людей же много нас, ну в команде, кто этим занимается. И допустим, я же не могу одновременно там с 20 людьми ну, провести учет. С вами. Алло, алло, слышно меня? А то звонок да, был да. просто параллельно. А, я же не могу с 20 людьми провести учет одновременно, да, там и всех нагрузить контрактами. Да нет проблем. Допустим, сегодня 31 мая и завтра, 1 июня, будет изменение курса. Ты просто все, что деньги у тебя есть сегодня, которые ты напродавал, в данном случае ты отправляешь Натали. Наталья это все собирается, все ваши продажи, то есть на одной карточке, так сказать. И Наталья мне скидывает скрин, говорит, вот 31 числа перечислено там, допустим, 400 тысяч рублей. Все, я на эту сумму бронирую контракты. Почему я могу это бронировать? Потому что у меня у самого несколько миллионов, кто из вас знает, да, там я 3,5 миллиона мегаватт контракт. То есть у меня есть оборотные средства всегда. И у меня есть всегда миллион контрактов. То есть я всех вас могу обеспечить этими контрактами. Поэтому переживать о том, что их не будет, нет смысла. И вы их получите, допустим, из сегодня, вот 31 числа, перевели деньги. И тем чеком, который дата задокументирована, перевода 31, -го, 1 -го числа, 2 числа, из-за того, что количество людей много, я вам отгружу всем. 31 дате стоимости плюс 10 процентов сверху в мегаваттах не в деньгах а в мегаваттах поэтому не надо переживать просто двигайтесь двигайтесь все уже обеспечено все подготовлено все условия вся среда есть сегодня у тебя там 400 мегаватт контракта да продвигая их Будешь получать сверху 10% за месяц, сделаешь там, допустим, 10 оборотов. У тебя уже будет другое количество мегаватт контрактов. Каких-то крупных, крупные какие-то сделки, да, без проблем, там, дал реквизиты мои, реквизиты Натальи, там, человек перевел сразу 100, 200, 300 тысяч. И то, вас показываю, как это происходит. То есть даже если вы даете реквизиты мои на крупные сделки. Ну, допустим, на сегодняшний день порог моих сделок, я не беру сделки до 500 тысяч рублей. То есть только больше 500 тысяч рублей. Не по причине того, что я там хочу каких-то больших денег, там только там такой важный или еще что-то. Просто количество людей, которые вокруг меня сегодня работают, очень большое и мне нужно как-то регулировать трафик. То есть я не могу со 100 людьми за день проработать. Качественно, потому что сутками я ограничен физическим миром ограничен поэтому сделано распределение на ячейки, градация вот если у вас сделка допустим сразу вам сейчас говорю да если у вас есть а такие клиенты они будут партнеры такие будут новички такие будут которые звонит и говорит я готов оплатить миллион я готов оплатить 500 тысяч все сразу связывайтесь со мной с натальей то есть чтобы мы сразу дали реквизиты даже не то, что мои или Натали, а реквизиты компании и той карточки, на которой нет перелимита. Потому что по картам есть лимиты на вывод, на переводы и так далее. Поэтому приходится распределять это на разные карты. И такие клиенты проводятся. То есть мы даем вам реквизиты, человек допустим оплачивает полмиллиона. Мы знаем, что это человек твой. Ты, потому что нас состыковал, ты, мы тебе давали реквизиты. Мы на твой кошелек, на твой кошелек мегаватт-контракт переводим мегаватт-контракты. На твой кошелек, не на человека кошелек, а на твой. А уже ты ему отгружаешь эти мегаватт-контракты. То есть у вас получается прямое взаимодействие. Он с тобой связался. Ты ему дал реквизиты, он оплатил, и ты же ему отгрузил. Просто человеку даже не надо грузить его информацию, вот этой, которую я вам говорю, что он кому-то там переведет. Потом это переведут тебе, потом это переведут ему. Клиенту не нужно об этом говорить. У него и так голова там кипит от информации, ты его еще нагружаешь финансовыми проводками. Просто даешь ему реквизиты, он переводит там, допустим, полмиллиона, Деньги поступают, я тут же одномоментно скидываю на твой, напрямую, адрес мегаватт контракта. Эти контракты на 500 тысяч рублей, а ты уже переводишь ему. Здесь не стоит экономить на 50 рублей комиссии за перевод. Ну, нет смысла. Но зато сделка проходит для человека. В голове она понимаема, то есть она усваиваемая у него. То есть вот так это происходит. А более мелкие сделки, все, вот вы так же само там, у кого 10 тысяч, у кого 20 тысяч, у кого 1000 рублей сделки, вы все это аккумулируете через Наташу. Наташа уже сразу мне отправляет объем там, 500 тысяч, миллион там и так далее. Я даю уже реквизиты даже не то, что свои, а я даю реквизиты компании. И компания также сама отгружает мне. Вот я просто, вот смотрите, как происходит. То есть... Даже вот допустим, что я вам дал реквизиты компании, там допустим Александра Боброва, там, Татьяны, там еще там Вячеслава, ну чьи-то. И человек ваш перевел контракты ему. Из-за того, что я этот чек присылаю в компанию, что говорю, вот мой человек оплатил, мне компания на мой мегаватт контракт переводит контракты на эту сумму чтобы не было путаницы в финансовом учете кто с кем взаимодействует вот если я взаимодействую с наташей у нас с ней дебет с кредитом и мне уже не важно кому она дальше из вас там с какие суммы там растусовывает это четкая структура бухгалтерская в которой виден весь баланс и все понятно нету раздрая вот этого в разные стороны как лебед рак и щука мы с ней раз-раз, вот она мне чек, я ей контракта. Вы ей чек, она вам контракты. все происходит быстро, чисто и удобно. Ну, я думаю, а все, ответил на этот вопрос. Следующий. Да, так, да, все Остальное вроде все Владимир. Владимир а, Москва спрашивает. Ага. Э, приходит 1 сентября. Что происходит? Осень, что Осень наступает. Все в идут. Согласен. Согласен. Этот уже никто не отменяет. Что с, дальше с контрактами, с компанией? Э, потому что вопрос такой, естественно, будут задавать и остальные люди. Ну значит, нужно просто посмотреть вебинары с Александром Бобровым неоднократно на эти вопросы давались ответы то есть смотрите я не могу определенную информацию вам в чистом виде дать потому что не я ее э, источник по какой причине потому что производственными вопросами занимаются александры оба александра бобров и кугушов они занимаются производством они на сайте вывешивают информацию я всего лишь занимаюсь продвижением, созданием структур, проведением планерок, финансовой частью занимаюсь, технической занимаются они, в том числе блокчейном. На сегодняшний день, отвечая на ваш вопрос, наняты уже целые организации, занимающихся разработкой пластиковых карточек для банкоматов, занимающихся... Только не вот этими сегодняшними традиционными деньгами, а именно чтобы криптокарты были. То есть, чтобы обналичивать криптовалюту Fiat. Криптовалюту Search Energy, то есть обеспеченную электричеством, мегаватт контрактами. То есть специалисты, которые занимаются, ну, по своей специфике вот этим всем, технические программисты там, Хакеры и так далее и тому подобное Безопасностью занимаешься То есть все уже структурируется Все финансируется Как раз вот это все Вот эти рекламные вещи про дубльгиз Это все финансируется Как раз с народного инвестирования Если бы не было народного инвестирования То процесс бы стоял бы на одном месте Не было бы уже вот этих мероприятий Там допустим Которые будут 21 апреля происходить не было бы этих масштабных презентаций в средствах массовой информации со звездами, с политиками, там, с инженерами, с, с конструкторами. Все вот это, как бы, и мы двигаемся каждый с миру по нитке себе на рубаху, как говорится. 1 сентября, да, ну, как бы по плану, да, что 1 сентября будет продажа. Но продажи-то пойдут еще и раньше. Вы же сами прекрасно понимаете, что... После того, как люди увидят здесь, в России, вживую, потрогают этот генератор не по видео с Италии, а вживую, все, не нужно будет ни с какими возражениями сомнениями разбираться. Сегодня уже десятки миллионов предзаказов. Вот я реально знаю цифры, то есть 10 миллионов уже люди все перечислили. И ждут, когда им отгрузят генератор. То есть вопрос, который мы переносим по плану, да, якобы с 1 сентября Что? начнется продажа генераторов, она начнется раньше. До 1 сентября продаются, просто есть в продаже мегаватт контракты. Потом их просто невозможно будет купить. Либо они будут уже по совсем по другой цене. И, возможно, даже дороже, чем 3100 рублей. То есть... Вот эта планка, которая стоит маркетинговая, это вектор, направления, как дорога. Вот допустим, вы собрались ехать к родителям в другой город. Вы же не просто так там, а через лес махну-ка я на машине по болоту, через реки. Вы же едете по определенному пути, по дороге. Вот эта дорога до 1 сентября от начала до конца по реализации мегаватт контрактов и выложена на сайте. Это касаемо только мегаватт контрактов, то есть только акционирования. Это нисколько не привязано к тому, что значит только после первого числа будут продаваться генераторы. Они будут продаваться и уже продаются сегодня. И в том числе после того, как будет официальная презентация в мае месяце. Об этом событии тоже позже будет выложена информация, где будет происходить, билеты, сколько стоит, сколько количество мест будет. Но я вам точно скажу, что вот у меня на 21 апреля у, меня у самого не получается поехать, ввиду того, что у меня 20 апреля у, у мамы юбилей. Приедет много родственников, мне нужно организовывать много ну, процессов, размещения там... В мероприятие то все то есть у меня свое будет мероприятие так сказать а те кто захотят со мной вживую увидеться я я вам сегодня говорю что я в мае буду в москве ну на несколько недель точно И каждый кто захочет увидеться встретиться вживую побывать на мероприятии на презентации генератора в его пу пуске на ну то есть на его запуске то есть мы все увидимся пофотографируемся. Пообнимаемся, поздороваемся. Спасибо, Володя. От души во благо. Благодарю. Ну что, кто еще желает? Владимир, про вот это мероприятие в мае поподробнее тоже. Где? Как, когда... Я же сейчас только сказал, Наташа: у меня как будет информация, а. я сразу же об этом запишу. Планерку проведем там, дадим информацию. Вот вчера была планерка, да, меня Илья Никонов приглашал. Я давал одну информацию. Сегодня день прошел. Я получил информацию с, от Александра Боброва. И уже сегодня другая планерка, с другой информацией, с более объемной, на другие какие-то темы. И так на каждой планерке, на каждом мероприятии, на каждом вебинаре будет каждый день разная-разная-разная новая дополнительная информация. Потому что процессы очень быстро происходят, очень много всего происходит. Просто мы живем на перекрестке таких событий я говорю то есть вот буквально в течение там возможно ну недели максимум александр бобров будет в томске несколько дней на производстве прям на заводе где это все вытачивается где склады что какой материал как используется как люди работают интервью все делается, вы же видите, что все делается открыто и прозрачно. Никто ни от кого не скрывается. Вот мне еще всегда смешил момент, когда люди говорят, да это лохотрон, это пирамида. Вот вы когда кто-то из вас, ну большинство 100% где-то теряли деньги в каких-либо бизнесах, проектах, пирамидах, хайпах и так далее. И вы до сих пор, что ли, не научились различать, отличать реальное от э, виртуального? Вот, ну, для меня все четко, понятно. Люди не скрываются. Вот я участвовал в каких-то хайпах, пирамидах, я не знал там, кто хозяин этого мероприятия, кто его основал, что за фирма, что за ООО, какая-то компания швейцарская там, испанская, еще какая-то немецкая. Кто-то что-то там продает, что-то деньги собирает, какой-то офис. Ни документов там нету никаких, ни блокчейна нету. Не перепроверить, где какая транзакция, ничего не закреплено, нигде ничего не отражается, ни учета никакого нету. Здесь все четко, все показывается. Никто ни от кого не скрывается. Все происходит по реальным карточкам банковским. Я вам скажу больше, вот для тех, кто чего-то не верит, да, вот открываю вам большой-большой правовой секрет, как правовед. Когда вы деньги пересылаете на адрес юридического лица, ну, допустим, задают вопросы сегодня, дайте расчетный счет организации, мы на расчетный счет деньги отправим. Ребята, если мы сейчас начнем работать с расчетным счетом организации, завтра приедет полиция ОБЭП. Налоговая приедет, зарестуют счета, деньги перестанут ходить. Мы ни за что не сможем платить, ни за какие заказы. Почему? Потому что каким-то людям однозначно, кому-то в погонах, во власти, будет не нравиться то, что мы делаем. И как только мы в их систему по их правилам заходим, в юри... ну то есть открываем счет на юридическое лицо, его тут же блокируют доступ к нему и все и вот представьте мы там туда перечислим каждый из вас там по копеечке и на сегодняшний день же там суммы более 100 миллионов обороты и вот эти 100 миллионов нам заблокируют и у нас все планы порушатся вы поймите вот эти вещи почему у нас все происходит по карточкам частных лиц да потому что это наши собственные деньги и я хочу отправляю, хочу не отправляю, тому другому за это заплатил, за это заплатил. Саша Бобров мне позвонил, будучи в Москве, там э, не хватало полмиллиона, ну, нужно было заказ доплатить человеку, ну, именно, то есть наличными, а он в Москве. Я ему скинул на карточку, он в банкомате снял и рассчитался. И мы за 10 минут решили вопрос, а если бы это было по юридическим лицам, это нужно было бухгалтеру там, Выписать документ, унести в банк, в банке провести проводку, заплатить комиссию, заплатить налоги. Не заплатил, арестовали, списали, заблокировали, заморозили. Целая куча проблем. И вот эти все проблемы, они-то сваливаются на юридическое лицо. Соответственно, где-то мы вовремя не проплатили за рекламу, не заплатили за товар, не заплатили за транспортировку, не заплатили работу, за работу с слесарю, токарю там и так далее. Он не смог семье свои деньги принести, не смог накормить семью. У него стресс, в организации стресс. У нас стресс из-за того, что... Все происходит не вовремя Мы, не, мы там вам что-то пообещали, что к этой дате будет готово Из-за вот этих проблем, вот этих всяких структур Которые могут палки в колеса втыкать, когда мы как юридическое лицо работаем из, Мы будем все дольше, дольше, дольше оттягивать с результатом В итоге будет все больше, больше у людей наступать разочарование Мы это проходили Я прошел на этом, на своем, своем собственном опыте Поэтому... Мы это делаем в том виде, при котором нету никаких препятствий. Мы как рыба в воде плывем. Без препятствий. Просто я это сейчас проговариваю для тех, кто чего-то недопонимает. Почему именно так происходят продажи? Почему именно через человека к человеку? А не где-то там на баннерных рекламах, на счетах в, на улице. Баннерная реклама, вообще и визитки, вообще 1% работает. Смысл кормить кого-то нашими же с вами деньгами. Если проще друг друга вознаграждать деньгами за сарафанное радио. Самое эффективное. Почему большинство крупных компаний, они являются MLM-компаниями от продвижения человека к человеку? Да потому что это самый эффективный способ. На телевидении вот прямо сейчас, сегодня нас не пустят. Но вот 21 апреля, которое пройдет мероприятие, там будут снимать все телевизионные каналы. И каждый из вас, приехав на это мероприятие, сидя за столом, вы можете попасть в объектив камер. Однозначно все столы будут снимать на камеру. И когда ваш знакомый друг, товарищ, там, брат, сват или незнакомый человек в будущем, после этого мероприятия, будет говорить, ну а чем ты докажешь, что это вот реально компания, реально тут все происходит, реально признанное сообществом, миром, там, государством? И ты ему раз включаешь видеоролик с телевизионного канала и говоришь, смотри, вот ставь паузу, вот смотри, вот мое лицо, вот я за этим столиком на этом мероприятии, а вот я с Кугушовым в обнимку на фотографии, вот видео тоже есть, как мы с ним общаемся, я беру у него интервью. Все живое, все настоящее а не то, что где-то кто-то под какими-то масками и личинами скрывается. Это один из моментов. Второй момент, который именно юридически, вот как я вначале сказал, что правоведовский, да, знание. Ну, допустим, я э, сторонний человек, да, юридическое лицо, Search Energy, расчетный счет, и я, допустим, переслал туда деньги, да, получил мегаватт контракты. И настал тот момент Когда мне нужны деньги Или у меня возникла спорная ситуация С компанией, с организацией И я беру и подаю в суд На эту организацию По суду узнаю Что организация обанкрочена Фирма зарегистрирована На бомжа под поддельным документом Короче, да Я суд выигрываю в мою пользу Все мои 3,5 миллиона инвестированы Но взыскать как бы, да, приставы не, не могут не с кого взыскать. Предприятие, все, банкрот, не, не с кого поймать. И что? Ну и что, что юридическое лицо? Я ничего и с, с буквы закона даже не могу решить, имея отношение с юридическим лицом. Ре, это реальность. У него, на нем нет никакого имущества. основной капитал 10 тысяч. С ООО, вот с этим, которое там... Многие говорят, а что там вы на сайте вывешите там ООО? Да ничего вы не взыщите, если даже захочете. Это просто обман зрения, который вот этот весь налоговый инструмент сделан, все эти фирмы. Это все обман зрения. Если человек, собственник фирмы захочет вам ничего не отдавать, и вы ничего не сможете поймать никогда, никакими там инструментами. А вот когда мы работаем с вами как физические лица, вот друг другу мы, как физическое лицо, физическое лицо по карточке, мы можем предъявить судебные претензии и предъявить доказательства. Пойти взять выписку, что я вот сюда переводил, вот у нас между нами есть запись разговора, вот есть скрины переписки на электронной почте в скайпе, что мы договорились, что я ему перевожу там 100 тысяч рублей, а он не переводит столько-то мегаватт контрактов на блокчейне. Но он не перевел, не выполнил сделку. И суд будет на вашей стороне. Плюс если у вас есть еще там какие-то косвенные свидетели. Плюс есть видео, все записи, вот эти наши разговоры в интернете. Вы это все в суде можете предоставить как доказательство. И суд обяжет одно физическое лицо выплатить другому физическому лицу. А уже физическое лицо, оно не может стереться, как юридическое как фирма-однодневка. Поэтому я это сейчас еще раз вот так вот проговариваю подробно, чтобы вы вот этот миф о фирмах и организациях выкинули из своей головы. Он нереальный. Не сможете вы получить с юридического лица никогда никакие деньги, если оно само не захочет вам их отдать. А с физического лица можно, потому что он живет по какому-то адресу, он прописан, у него есть родственники, у него есть работа, у него есть имущество. Вот поэтому мы и взаимодействуем с вами на доверии как физическое лицо с физическим лицом. А правильнее выражаться как человек с человеком. Потому что мы друг к другу можем предъявить претензии. В крайнем случае мы можем с каждым из вас встретиться, если кому-то что-то не нравится, друг другу лицо набить. Но ну, это так уже, для краски. Просто я всегда привожу пример, да, когда приехали э, монополисты, стали литейные в деревню. И деревенским жителям начали навязывать. Вот у вас одна кузница на деревне и кузнец. Нету никакой конкуренции, он поэтому может плохой товар изготавливать. А когда будет конкуренция, давайте мы поставим тут э, автоматическую кузницу современную. У него будет конкурент, и тогда он будет стремиться делать качественный товар. На что жители деревни ему сказали? Ну, вот этим э -э людям сказали, если он нам некачественный товар сделает, мы его все деревни соберемся и морду набьем. Вот так вот контролируется качество. И поэтому любой человек, который вот вы встретите, вот в районах есть обувная мастерская. Там на рынке тетки стоят, торгуют продуктами какими-то. Они гораздо качественнее. Гораздо. Потому что человек отвечает своим лицом за тот продукт, за услугу, которую предоставляет. Парикмахеры те же самые. Они своей репутацией отвечают. Они на себя работают. Поэтому всегда у них товары будут качественнее, нежели в какой-то организации, в какой-то корпорации в каком-то гипермаркете, в котором просто конвейер. Ну что, завершать будем? Да, давай уже почти полтора часа. Да, полтора часа уже. Если да. можно, вот вопросы небольшой. Давайте, давайте. В частях Нижний Новгород. Хотелось бы расширить тему по... А, ну, полноправ ну, мировое правительство, что они же все контролируют, они же всю эту систему строили, но раньше все эти технологии закрывались, жестко, очень, что это до убийств, то есть, ну, изобретателей. Ну, интересно. я уже отвечал на этот вопрос еще раз, да, повторяюсь. То есть, допустим, кто из вас 20 лет назад слышал про СССР? Сегодня все на каждом углу говорят про СССР. К чему я это говорю? То есть СССР как был, так и есть. Но приходит время, технологии как были, так и есть. Приходит время, когда дается добро. Всевышними силами, международными правительствами, странами, президентами. Так же самое, как и мы с вами сегодня. Давайте ответим друг другу на вопрос. Почему мы с вами не начали этим заниматься 20 лет назад, тем, что мы сегодня занимаем? Почему мы 20 лет назад с вами не созвонились в этом скайпе и не провели эту планерку? Почему мы сегодня, 7 апреля, ее проводим? Потому что пришло время. Так же самое, как приходит время, приходит весна. Приходит время, приходит осень, зима и так далее. Все циклично в природе так устроено мир, вселенная. Всему приходит свое время, вылазит определенная информация, и она начинает размножаться. Чтобы еще более да, там, приземленно об этом говорить, посмотрите в интернете расшифровку журнала ⁇ Экономист ⁇ за 2018 год. Разными политическими деятелями, там, предсказателями и так далее. И когда вы несколько расшифровок от них, ну то есть вот этого журнала обложки, где в криптограммах все зашифровано, прослушаете, вы найдете точки соприкосновения у каждого из них. У одного правду найдете, у второго, у третьего эту правду всю сложите в одну конструкцию. Вы поймете, что на международном уровне да дано добро на альтернативные источники энергии. Вы поймите, что... Те люди, которые как бы правят, да, всем, которые там, какая-то элита, мировое правительство, масоны, там, ищхабадники, там, ну, как, можно тут хоть кого, хоть рептилоидов сюда привязывают. Это не имеет значения, кто там. Но они такие же жильцы этого космического корабля планета Земля. И они сегодня также же само подвергаются землетрясениям, цунами, экологическим катастрофам. И они понимают причину того, что они творят. Но они уже заработали на том, что они натворили. И сейчас они будут трансформируются в другое состояние. Единственное, что будет происходить, они захотят это контролировать. Но контролировать они будут это с уровня законодательства. То есть невидимые цепи и оковы будут стараться нам одевать. И почему я вот до этого говорил о фирмах, о регистрациях вот этих, о том, что лучше, что хуже, и разницу показывал. Вот как раз на сегодняшний день ко мне много приобращаются людей, которые не регистрировали юридические фирмы и занимались э, какими-то домашними услугами. Обувь делали, мух вязали, на которых там э, рыбу ловят, кто-то торты пек, пек там и потом в магазин на витрины сдавал. Такси и другие э, инфраструктуры всех настолько жестко и извращенно приделывают, э, делают законы в Думе, что всех под контроль, что запретили организациям, магазинам у этих людей, не имеющих юридического лица, принимать эти товары под страхом штрафов, ответственности административной и так далее. Попытки контролировать будут. И к этому нужно быть готовым. Но поверьте моему опыту, я знаю, как к этому приготовиться. И сегодня некоторые моменты я вам раскрыл. Как обезопасить себя в той или иной степени. И мы будем продолжать это делать. И у нас достаточно ресурсов, сил, средств, финансовых, там, физических, духовных, человеческих. Команда большая. И все больше и больше становится. Поэтому просто нужно делать. И ничего не бояться. Володя, есть еще один вопросик, если есть время? Да, да, да, да. -да, -да. А, такая ситуация. Да. Я начинаю работать со своими контактами, друзьями, знакомыми. Ну, неважно. Да, рассказываю как что. Соответственно, естественно, информация вся открыта. Как от меня, так и э, в компании все контакты, источники и так далее. Э, да, человек подумал, подумал и соглашается, но обращается напрямую, неважно, важно, к Наташе, к Виталику, там из Тольятти, кому угодно. Просто выходит на связь, пишет и говорит: вот хотел бы купить у вас контракт. Mm -hmm. Ну. Я понимаю, что это, как говорится, такой недобросовестный покупатель, который купил не у того, а ему предлагал товар. Да? Ну, ну, Во вопрос сейчас... вопрос формулируй. Да, я уже даже знаю ответ, просто мне охота услышать от тебя вопрос. Да, да. Как, защититься, как защититься от таких недобросовестных э, вариантов, ну, таких продаж? ответь ответь мне я понял вопрос ответь мне на сначала на мой вопрос как защититься да. от того чтобы завтра не попасть под дождь Никак, согласен. ну то есть он если пойдет пойдет мороз ударит будет мороз как бы замерзнет машина там не заведется и так далее и здесь ты никак не защитишься но нужно но когда ты об этом переживаешь до тех пор, я тоже это проходил, я тоже об этом переживал. Об этом любой человек переживает до тех пор, пока у него не будет прямая связь с Богом. С Богом, с абсолютом, там, с вселенским разумом, там, синхронизация с вот с этим космическим компьютером, э, совершенным интеллектом, можно назвать там. Ну как угодно, каждый по-разному. Вот когда ты доверяешься обстоятельствам, то есть, вот во всем виде, что значит, это Божий промысел. Либо твоя какая-то кармическая отработка, либо еще что-то. Но когда ты вот это вот так вот начнешь принимать, да, совершенно принимать, то есть не сопротивляясь, ты у, начнешь видеть, что тебе в одном месте дают, в другом месте маленько забирают. Но баланс всегда четко выдерживается. То есть ты всегда будешь получать столько сколько на сегодняшний день ты достоин вот я же тоже в 36 лет только пришел к объемам которые через меня проходит там 10 20 миллионов в месяц именно через вот это понимание я раньше сколько бы я ни напрягался чего бы я не работал круглосуточно че бы я ни делал мне не давали доступ к такому объему денег потому что я был тогда не готов и как раз работая вот с этими вот своими вот тараканами в голове, которых ты сейчас задаешь вопрос о том, что вот это может быть жадность, зависть, эго свое. Ничего, я же там ему дал информацию, он собака там туда ушел. Примите одно правило, которым я всегда руководствуюсь. Делай добро и бросай его в воду. Оно вернется с другой стороны. Получится в большинстве случаев так, что допустим, да, он купит у кого-то другого, но этот твой человек кому-то где-то соседу расскажет и скажет, что он узнал-то от тебя. И уже сосед придет к тебе и возьмет на миллион контрактов у тебя лично по его рекомендации. И его кармой накажет автоматически твоего вот этого первого человека. С ним произойдет то же самое. Вы должны понять, что не ты же в этом случае накосячил по сути совести, ну, по совести, а твой человек накосячил, так он и будет нести ответственность. И она так и произойдет. То есть он кому-то расскажет, и кто-то тот, второй, кому он рассказал, он придет и у тебя купит на большую сумму. А вот этот не получит ни вознаграждения, ни, ни мегаваттов сверху 10%. И он, может быть, даже не поймет, что он понес, ну рассчитался за свой поступок. Поэтому я вообще никогда ни за что не переживаю. Потому что я светлый, открытый, честный, прозрачный человек. И не парюсь. То есть кто там где, у кого там что будет покупать. Да, я вот провожу много семинаров. У меня под каждыми моими видео все мои подписчики на канале. Все ссылки, все ссылки ведут на официальный сайт. А на официальном сайте не все люди из моей команды. Ну имеется в виду через кого продажи проходят. И то, даже если бы были и все, я все равно плачу за собственных денег весь этот маркетинг. Понимаете? То есть я это объяснял в других встречах. То есть за счет того, что я купил по 5 рублей, а сегодня по 50, я в 10 раз увеличил те деньги, которые я э, вложил, так сказать, инвестировал. И за счет вот этих инвестиций я плачу вот эти всем вам вознаграждения 10-20% айфоны, макбуки и так далее. Не компания это делает, я это делаю. Компания мне ничего такого не дает. Ей не предусмотрено это давать. Нам дали маркетинг, как вот удочку дали нам, и мы идем и ловим рыбку. Кто-то может в озере ловить, кто-то в реке, кто-то на червяка, кто-то на хлеб, кто-то еще. И каждый сам придумывает, как ему больше сделать улов. Я это изначально понимал, поэтому... До 15 марта я купил на все собственные деньги, которые у меня были. Кредитные, заняты и так далее. Эти деньги для того, чтобы я понимал, что завтра, послезавтра, в апреле, в мае у меня будут новые люди. У меня будет команда. Нужно будет на первом этапе людей чем-то мотивировать. Потому что не все будут такие, как я, у которых есть деньги. Им нужно будет их давать, чтобы они вместо того, чтобы ходили на работу... Сидели за компьютером, в сети продвигали информацию. И человеку нужно денег давать, чтобы он мог себе купить продукты, заплатить за аренду, за, за, за ну, там, себе в машину залить, масло поменять, семью одеть, детей накормить. Я это все прекрасно понимаю, у меня трое детей. Поэтому я смотрю очень далеко вперед. И это часть его, того, что мы сегодня с вами разговариваем. Вчера разговаривали, завтра будем разговаривать. И вы всегда в бесконечном объеме будете получать от меня поток информации. Вы всегда будете получать новое, новое, новое, новое. И это все уже сегодня во мне есть. Я не знаю откуда, но оно есть. Оно есть в каждом из вас. Но просто пока еще немногие из вас умеют пользоваться всеми этими знаниями, подключаться к окружающему миру, к информации, обмениваться со всем информацией с животными, с растениями, со средой, с водой, с воздухом, с землей. Я тоже этому учился. Меня учили, со мной вели диалоги, работу и до сих пор я продолжаю это делать и совершенствовать свои знания. Ну, это уже, ну, как бы разряд, о котором можно говорить там про магию. Магия ну, это нет, доступная ты тоже, наука. Ты тоже как Энергии, энергии. Вот ты идешь в потоке, через тебя идет поток. И ты этим потоком делишься с нами. Да, да, каждый является проводником. Просто когда, вот опять возвращаемся к вопросу, вы сидите и на себе замыкаетесь в том, что вот я ему рассказывал, рассказывал, а он купил, а он купил у другого. Все, вы замкнулись на себе, что ваше эго это самый плохой грех, когда вы да я, я же ему, он мне должен. Никто никому ничего не должен. Вообще априори. Вы приходите в этот мир. Вспомните ваше рождение. Вы приходите в этот мир один. И когда вас хоронят, вы уходите из этого мира один. Все остальное, друзья, знакомые, дети, родственники, там жена, супруг бабушки, дедушки, друзья, соседи, одноклассники, сотрудники с работы. Там техника компьютерная, дома, жилище, там бабло, фабрики, заводы. Это все материальные ценности. Они временные. И вот когда вот просто в таком состоянии спокойном, души, духа, равновесия физического тела, воспринимаете эту реальность, что вы просто пришли в компьютерную игру, в виртуальную компьютерную игру в образе какого-то персонажа и сейчас просто играете ее. Просто научитесь играть, чтобы эта игра была комфортна для всех. чтобы. А самое главное, вот ну, это мое личное мнение, цель предназначения любого из вас, меня в том числе, быть максимально полезным для всего окружающего мира для природы для животных для насекомых для людей там для других цивилизаций для роботов для всего быть максимально полезным приносить пользу это единственное для чего мы здесь и как только вы вот в это состояние переключитесь, это переключатель есть в голове, то есть уровень сознания становится таким, когда у вас просто выключатель срабатывает, то есть у вас выключен был свет, да, до определенного времени, и вы в темноте там, как котенок слепой там передвигались, только что родившись. Как только вы от этого вот осознания у вас проваливается то, что я вам сейчас говорю, оно может не сразу провалиться, через несколько лет, через несколько дней, через час у каждого по-разному. У вас щелк, включается лампочка со светом. И все, и вы начинаете все видеть слышать, как вот я сегодня нахожусь в этом состоянии. И вам не надо ни записывать в какую-то шпаргалку, ни изучать кучу тысячу книжек, прочитывать, чтобы просто владеть этой информацией. Я не читаю книг вообще. Но я владею этой информацией. И я вот мне, допустим, дарят да, книги. Я сажусь открываю содержание по. Прочитал просто содержание. Мне уже понятно, о чем книга. То есть мне ее даже читать не надо. Я ее как сканером сканирую. Но 3-5 лет назад я этого не умел делать. Но я к этому стремился. Я. То есть вот эти навыки в себе развивал. И вы к этому все придете. Потому что все к этому приходят. Вы просто, чем больше вы начнете общаться с участниками сообщества Правовед Сибирь, со старичками, так сказать, которые. Три года назад, два года назад, год назад пришли. И вы найдете вот эти подтверждения моим словам в общении с ними. Что каждый из них был другим человеком, когда пришел. С такими же проблемами, с задачами, с такими же тараканами в голове, которые у вас сейчас. С этими ограничителями, с этими стенами, которые вы сами построили. За пределы которых нужно просто выйти и все. Вы свободны, нет пределов. Нет предела совершенству, нет никаких ограничений. Все ограничения в продажах, в деньгах вы сами себе придумаете в своей голове, что о, я недостоин там заработать миллион или там мне достаточно 30 тысяч рублей. Поэтому ты получаешь 30 тысяч рублей, потому что ты считаешь, что тебе достаточно, а большего ты не пробовал. А если бы ты попробовал или хотя бы дал себе возможность со 100 тысячами в месяц жить, ты бы просто понял бы, насколько жить комфортнее со 100 тысячами в месяц. А еще комфортнее, когда ты просто не успеваешь деньги тратить. То есть, их приходит столько, что ты не успеваешь тратить. Но тратить их именно на благие действия, вот на, на инвестирование, на одобрение, на бонусы тем людям, которые реально работают над собой. Я бы мог вот этого всего не проводить, этих мероприятий ни 10, ни 20 процентов, ни iPhone, ни планшеты, но не ни ноутбуки, ничего и жить так же самое, как жил в комфорте и в достатке. Но у меня избыток. И поэтому этим избытком знаний, материальных ценностей я делюсь с теми, кто хочет быть таким же, как и я. И таких людей может быть бесконечное количество. Благодарю тебя, Владимир. От души. Володя, еще вопрос. Еще вопрос. Сколько вот. С, как, с какого момента ты подключился вот к проекту? С, по, осени вот, с, с, с, с осени прошлого года. С какого? осени прошлого года я да, его изучаю канал. Да-да-да. С Александром Бобровым я знаком уже больше пяти лет. Мы с ним много дел делали. Друг другу десятки миллионов рублей доверяли, без всяких расписок, без договоров. И всю жизнь работаем на доверии. Поэтому. У нас нету здесь, э, так сказать, все, что сегодня происходит в компании Search Energy, здесь нету случайных людей. То есть нету каких-то залетных, нету каких-то тут, э, ну не знаю, там политиков, каких-то олигархов, каких-то успешных там людей, которых там родители какие-то там кушовые там или еще что-то. То есть просто обычные, все обычные люди, которые просто в один прекрасный момент... Э, там в начале 2010-2008 года э, как-то в голове вот включился вот этот выключатель о том, что как бы ну, ну что-то с этим миром происходит не то вот ну вот что-то не так вот что-то неправильно вот просто мозг аж чешется от, вот прямо натирает череп изнутри от вот этих всех мыслей и мы начали разбираться и находить подтверждение. Начали с банковской системы. Сегодня мы перешли на более большую масштабную тему, это энергетика. Не все, так вот идем, растем. Там, через год, через два может быть еще что-то будет. Более, более масштабное, чем энергетика. Может быть через пару лет мы будем заниматься тем, что мы будем собирать финансирование, да, и продвигать движение, его запускать по поводу перелетов. Там, межгалактических там или на другие планеты все может быть и я этого не исключаю что мы просто идем по ступенькам развития своего каждый из вас кто-то где-то там отстает кто-то вперед бежит кто-то там обгоняет кто-то на месте стоит каждый делает сам выбор свою волю проявляет сам Да есть такая золотая лестница развития, да, когда ты постоянно поднимаешься по ступенечкам, и она бесконечна, бесконечность уровня. Да, да. Ну что, мы прям молодцы, два часа отработали в полной мере. Благодарим тебя. От души во благо всегда. На связи тогда. Благодарю всех за встречу, за вопросы, за то, что вы вместе подключились вместе с нами. Благодарю Наталью то, что она формирует а, такую успешную ячейку, структуру Рой свой. Всех благ, на связи. Запись где-то часа 3-4 будет выкладываться, обрабатываться на YouTube, потому что у меня MacBook с большим разрешением пишет, там, четыре с лишним тысячи, там, что-то DPI. <coughs> Всех благ, на Добавим связи. можно Слышно меня, нет? Да, да. Да, хотел добавить сказанному вот насчет, то, что Владимир сказал, подключение, да, вот к системе, к компьютеру, об этом, ребят, Кукушов говорит в своих видео. То есть, ну, совет для всех посмотреть внимательно видео. То есть он объясняет природу саму. То есть как человек состоит. Да, и изучив это, вы поймете, как подключиться к этому компьютеру. Да, да. Все есть внутри нас. Весь мир вокруг. Это наше отражение внутреннего мира. Угу. Вот, да, вот все смотрите, добавить, все же просто, просто да? Да, все просто, да. Человек э, видит, э, допустим, в какой-то ситуации плохое, а я вот, допустим, буду смотреть на эту ситуацию вместе с ним, а я буду в этом видеть хорошее. То есть просто это подтверждает то, что то, что у тебя внутри, то есть снаружи Те люди, которые там несут негатив помои какие-то, они просто сами в себе эту помойку носят. Им нужно ее на кого-то выплескивать А если человек светлый То у него и весь мир вокруг него вертится Именно и люди приходят светлые И обстоятельства все хорошие То есть все подобное к подобному тянется Да-да-да, слушаю там по поводу землетрясения Да, про землетрясение я хотел еще добавить Вот сегодня общался с Ямалом вот, это коренные жители Ямала, держатели оленей, то есть, ну, все знают, да, наверное, да -да -да. коренные жители Емала. Вот. Сегодня, значит, разговаривали. У них буквально вчера стадо погибли, и разломы в земле образовались, то есть огромные дыры. То есть это на самом деле я вот сам лично разговаривал с человеком. То есть, ну, они уже даже понимают, что происходит, да, и, и э, собрание, говорит, сегодня было, администрация, и их, как представители народов, да, их даже не позвали туда. То есть, они ходили, почему, говорит, вы нас не позвали, какое вы имеете право, ну, это наша земля, говорит, а вы нас даже не зовете. Они, мы администрация, говорит, что хотим, то и творим. То есть, э, понимаете, да, что происходит. У людей там стадо гибнут, да, то есть, они... Без них там решают вопрос, почему там это происходит и так далее. Смотри, есть... смотри ответ на этот вопрос очень простой. Почему делают без них? Когда люди приходят на голосование, им выдают бюллетень. Бюллетень, что это такое? Просто вспомните у себя на работе. Бюллетень это когда вы чем-то больны и на какой-то срок вы подписываете бюллетень в том, что вы не и не будете выполнять определенную работу на предприятии. Вот бюллетень это такая же бумага, когда вы просто там президенту, депутату, э, какому-то губернатору выписываете свой бюллетень о том, что я не буду принимать решение на такой-то срок, там, допустим на президентские выборы 6 лет, что пусть сам президент за меня все решает на моей территории. А я вот бюллетень подписал, роспись поставил, галочку поставил, кто кому я передал свои обязанности. Поэтому никто вас не будет спрашивать. Все очень просто, все с обычным текстом же. То есть, ну вот бюллетень, вот он сам по себе суть. В Википедию загляните, что такое бюллетень. И вы поймете, то есть, никто даже не скрывает этого всего. Но люди, как бараны, идут и передают свои вот эти права на пользование ресурсами, территорией и так далее. А потом сидят репу чешут. Блин, мы же голосовали. Да никто не голосовал, вы подписали медицинский бюллетень о том, что вы не дееспособны. Столько-то лет сами его подписали. Ну все, ровно два часа. Да-да-да. Всех благ на связи. Запись выложу в чат. Пока-пока.